Итак, ребята, всем привет! Мы начинаем с вами наш сегодняшний вебинар. Наша встреча будет посвящена платформе Integro. Это блокчейн Web3 платформа, которая предназначена для предпринимателей и потребителей. Предприниматели, причем, абсолютно различные. Начиная от экспертов, которые чему-либо учат. И по-другому можно даже назвать, знаете, как Uber для экспертов. С другой стороны, для предпринимателей, которые что-либо продают, что-либо продвигают, что-либо производят, им нужно продвижение. С другой стороны, эта платформа предназначена для пользователей, которые хотят учиться, которые хотят получить доступ к лучшим товарам, к лучшим услугам, по лучшим э, условиям. И это все происходит на блокчейн. Но все начинается, наверное, с самого вкусного, самого приятного. Это того, того что... Платформа Интегру платит за образование. То есть в тот момент, когда ты учишься, ты зарабатываешь деньги. Не так, как мы привыкли. Пошел куда-то учиться, учишься и становишься дороже на рынке и начинаешь больше зарабатывать. А по-другому. Ты приходишь, Учишься и в момент обучения за то, что ты учишься, тебе платформа начисляет криптовалюту, которую ты можешь пойти и обменять на деньги. Ну, на USDT, да, это валюта, привязанная к доллару, по сути деньги, да, для меня это точно деньги. А, ребят, дальше. Web 3.0 платформа Интегру платит за развитие онлайн-образования, платит за распространение и популяризацию таких технологий, как EdTech, FinTech, это education technology, финансовые технологии, а также learn and earn направление. Learn and earn – это учись и зарабатывай. Конечно же, DeFi – децентрализованные финансы, DEX – децентрализованный обмен и так далее. Вся эта платформа построена на блокчейне, что дает нам с вами гарантии прозрачности, надежности, ну и, конечно, выгодность. Когда мы видим, что все прозрачно, мы понимаем, что нас никто не может обмануть. Когда мы понимаем, что все на смарт-контрактах, мы понимаем, что это максимально надежно. Мы понимаем, что это максимально безопасно. Вся платформа – это DAO – децентрализованная автономная организация. То есть группа людей, которые занимаются этой платформой, и принимает решение, что с ней будет происходить. Эту группу людей, government выбирают все пользователи платформы. То есть каждый из вас может э, управлять платформой. И каждый из вас, тот, кто будет клиентом или предпринимателем. В общем, если вы как-то взаимодействуете с этой платформой, вы уже можете сказать, что это ваша платформа. Потому что сама по себе платформа, она ничья и одновременно всех. Это DAO, децентрализованная автономная организация. Это то преимущество, которое нам с вами дает блокчейн и смарт-контракты. Итак, ребят, мы с вами неожиданно, резко начали презентацию, начали наше общение. Кому интересно то, что я сейчас говорю, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Кому интересно учиться и за это зарабатывать, кому интересно получить доступ к огромному количеству людей, кому интересны новые современные технологии, плюсуйте в чат, ну а я немножко в двух словах сначала скажу о себе. Мое имя Александр Перевезенцев. Ребят, я 23 года занимаюсь бизнесом. Я с 15 года работаю с блокчейном. Ну, как работаю? Сначала покупал, продавал биткоин, эфир и так далее. Но уже с 2018 года я очень плотно работаю с блокчейн-технологиями. У меня собственная компания, собственный блокчейн есть. И когда я увидел возможности интегру, когда я увидел возможности смарт-контрактов и эту платформенную бизнес-модель, я просто взорвался этой идеей, я подумал, блин, насколько же это круто, и что за этим действительно большое будущее. Я увидел возможности для себя практически во всех сферах, о которых мы будем сейчас с вами говорить. А говорить мы будем о том, что эта платформенная бизнес-модель дает возможности для пользователей. То есть ты приходишь как клиент и получаешь для себя огромную массу полезности. С другой стороны, ты можешь прийти как предприниматель, как эксперт и предложить какие-то свои обучения. Мы здесь говорим очень много об образовании, education, да, это самая востребованная ниша и как эксперт ты можешь найти здесь себе клиентов, найти инструментарий, об этом мы будем сейчас еще с вами говорить, мы закрываем практически все вопросы экспертов и поэтому к нам выстраивается огромная очередь этих экспертов. Дальше, предприниматели. Предприниматели здесь могут найти для себя возможности продажи своих товаров, своих услуг, а самое главное построить здесь совместный вместе с платформой бизнес и зарабатывать на этом очень хорошие деньги. Ну и конечно же это платформа. Платформа интересна людям, которые хотят зарабатывать, а, ничего не делая, скажем так. Так, конечно, не бывает. Нужно предоставлять ликвидность, нужно иметь какое-то взаимодействие с платформой. Но люди, которые ищут для себя финансовые возможности на платформе Интегру, также смогут для себя найти очень много интересного. Вот об этом сегодня обо всем будем разговаривать. Ну а начнем мы, ребят, с вами с первого направления. Это Integro Education. Learn and Earn направление. Мы уже немножко про это проговорили. То есть ты можешь прийти на платформу, учиться и за это зарабатывать а, в ликвидных криптоактивах. Ты можешь проходить обучение на любые темы от любых экспертов со всего мира. То есть платформа постоянно развивается. Эксперты по любым направлениям. Маркетинг, продажи, не знаю там построение знаю, домов, организаций. Выращивание цветочков, вышивание, криптовалюта, инвестиции, трейдинги, бизнес, любовь, семья, воспитание детей, все что угодно. Экспертов сегодня в мире очень-очень-очень много. И они все хотят продать свои услуги. Мы их всех приглашаем себе на платформу. И постоянное расширение обучения дает тебе возможность находить себе что-то интересное, учиться и за это зарабатывать. При этом, что очень интересно, приобретая доступ к платформе один раз, ты получаешь его навсегда. Это вечный доступ к платформе. Дальше, контент постоянно актуализируется. Что это значит? Если чего-то еще не было вчера, ну, допустим, там позавчера не было NFT, сегодня NFT появились, на платформе обучения по новым темам будет появляться очень быстро, потому что эксперты, они всегда на волне, они всегда подхватывают, а платформа будет подсказывать вам, что появились вот эти новинки, вот это в тренде, сейчас вот это популярно, там, ну и так далее. При этом... Так как на платформе будет огромное количество экспертов, огромное количество обучения со всего мира, нужно как-то выбирать действительно стоящую, а не воду. Ну мы с вами понимаем, да, не все эксперты на самом деле эксперты. А, простите за тавтологию, но здесь весь смысл. А, поэтому на платформе есть честные рейтинги, все-таки платформа, блокчейн-платформа. И а, ты можешь выбирать только тот уровень экспертов и тот уровень обучения, который понравился большому количеству пользователей и тем самым экономить свое время. Итак, давайте я вот все, что сейчас наговорил, переведу на простой русский язык. А представим, что мы с тобой знакомы. Здравствуй, дорогой друг. Скажи, пожалуйста, хотел бы ты получить доступ? К IT-платформе, на которой собирается обучение со всего мира, от различных экспертов на различных языках. Ты можешь купить к этой платформе доступ один раз и на всю жизнь. По сути, как вечный абонемент в тренажерный зал, но тренажерный зал для твоих мозгов. Ты будешь там учиться, а за это, за то, что ты просто учишься и развиваешься, тебе будут платить в криптовалюте, которая при этом настолько ликвидна, что ты ее можешь обменять на деньги буквально там двумя кликами, тремя кликами мышки. Все очень просто, все очень быстро и очень доступно. Интересно ли тебе такое для себя? Я уверен, что ответ однозначно да. Ребят, кому интересно, пишите в чат да или пишите мне интересно. Кто хотел бы такую платформу, напишите я. Вот это, наверное, самая прикольная буква, короткая я, «Я хочу». Я не видел людей, которые говорят «Я не хочу». А, учиться сегодня не просто модно, учиться сегодня не дань моды. Учиться сегодня – это а, единственный способ выживания. Учиться сегодня – единственный способ к успеху. Мир очень быстро меняется. Нужно быть всегда а, в струе, в динамике. Но где найти мотивацию, чтобы учиться? Гораздо приятнее учиться, когда тебе за это платят. Как устроена механика Learn and Earn? Это не тема сегодняшнего нашего с вами вебинара. Сегодня мы просто знакомимся с платформой. Поверьте, мне там все логично, все разумно, все очень правильно сделано. Обалденная, четкая, честная токеномика. И это очень выгодно, и это очень круто. Ребят, едем дальше с вами. Я думаю, что здесь все очень понятно. Когда вы узнаете, сколько это стоит, вы вообще скажете, да, блин, можно было сразу с этого начать, я бы сразу взял, ну а дальше разбирался бы изнутри. А с чем разбираться дальше? Ребят, если вот это все понятно, плюсуйте в чат или пишите вопросы. Я попрошу моих ассистентов в чате ответить вам текстом на вопросы, потому что если я сейчас буду отвлекаться на все вопросы, у нас будет очень-очень длинная презентация, а я хочу ее закончить очень быстро, динамично, потому что дальше можно разбираться уже изнутри. Правда, вход настолько простой, вы поймете, что здесь даже думать нечего. Едем дальше. Интегру консалтинг. Интегру консалтинг – это возможность получать консультации от лучших экспертов со всего мира именно под ваш запрос. То есть вы заходите на платформу, выбираете того эксперта, который вам нужен. Вам нужна консультация не знаю там по здоровью, по спорту, по воспитанию детей, по тому, как торговать валютой, по тому, как построить бизнес, как открыть регион, как сделать себе ПМЖ, как не знаю, там, сделать какой-то программный код что-то решить и тебе нужна консультация великого гуру программирования я не знаю я знаю одно нам постоянно нужны ответы на какие-то наши вопросы а платформа интегру позволяет тебе соединиться с экспертом и получить ответы на свои вопросы очень быстро качественно и при этом посмотреть рейтинги этого эксперта, полностью готовый функционал, ты выберешь время эксперта, оплату, вас платформа соединит, платформа сделает эскрол, чтобы не платить заранее там, и так далее и тому подобное. Плюс в будущем мы планируем реализовать точечный консалтинг. Что значит точечный консалтинг? Это когда ты делаешь запрос на определенного эксперта, которого нет на платформе, а так как на платформе есть обалденная партнерская программа и очень много пользователей, очень много людей, кто-то из них наверняка знает такого эксперта, такого специалиста. Он найдет его тебе и он получит вознаграждение, эксперт получит вознаграждение, а ты получишь решение своего вопроса. Едем дальше. Следующий продукт, который есть на платформе это Integro Marketplace, это возможность продавать свои товары, свои услуги. А В будущем мы хотим развиться и в сторону NFT там вообще ничего сложного нету. Это скорее дань моды. А вот то, что каждый эксперт получает доступ к проверенному, классному Marketplace, на котором есть огромная целевая аудитория, целевая аудитория с финансами. И он может там продавать свои курсы. Или предприниматели могут продавать свои товары и услуги, оказывать всякие розыгрыши, акции, чтобы привлекать внимание потребителей. Это все очень быстро, мгновенно настраивается. Внутренние шлюзы по оплате криптой происходят через смарт-контракты мгновенно на кошелек, честные рейтинги, эскрол и так далее полностью готовый функционал для того, чтобы с одной стороны получить доступ к классным товарам, к классным услугам, с другой стороны для того, чтобы продавать классные товары, классные услуги. Едем дальше. А, кстати, ребят, если все понятно то, о чем я говорю, давайте восьмерочки в чатик. Ну и если вам платформа становится все интереснее, интереснее, интереснее, давайте столько плюсиков, насколько интереснее платформа становится. Ну то есть два плюсика, о, уже стало на два раза интереснее. Три плюсика, три раза, да? Итак, а мы поговорим пока про другую сторону медали. Вот мы говорили со стороны потребителей. Давайте поговорим со стороны предпринимателей, со стороны экспертов. Зачем наша платформа? Когда я говорю «наша», ребят, это значит DAO, Она и ваша, и наша, и их, и всех, Да. Каждый из вас может сказать «наша платформа», каждый из вас, из вас может сказать «моя платформа». Да? Так вот, зачем твоя платформа Интегро нужна экспертам? Первое – это полный функционал для онлайн-школы. За час можешь создать свою онлайн-школу. Ты берешь, у тебя э, доступ к платформе получая, открывается, ты даешь э, доступ своим администраторам, заливка курсов, заливка уроков, превьюшки – Картинки, описание каждого урока, продолжительность, функционал открытия уроков по времени, по выполнению или невыполнению домашних заданий, чаты, переписки с клиентами, CRM-системы, отслеживание результатов и так далее. И этот функционал постоянно расширяется, расширяется, расширяется, и ты получаешь полный функционал в себе, сразу бум, у тебя твоя онлайн-школа готова. При этом ты получаешь доступ к огромному количеству людей, что продвигает твой личный бренд, что продвигает твои товары и услуги, потому что у тебя есть доступ к маркетплейсу. Лояльная аудитория платформы постоянно расширяется, потому что, я еще раз говорю, там есть партнерская программа, которая позволяет расширять эту аудиторию. Там простейшая одна и двухуровневая партнерка, но за счет нее, за счет э, экспертов, за счет продуктов все это дело расширяется очень быстро. И каждый эксперт хочет получить доступ к новой базе, которая его еще не знает. Дальше. Вы получаете э, возможность монетизировать свою аудиторию как эксперты. У каждого эксперта есть люди, которые уже купили все его курсы, все его продукты и больше покупать нечего. Но они лояльны. Или есть люди, которые давно следят, наблюдают, но как-то никак не разродятся что-то купить. А платформа Интегру дает вам возможность монетизировать эту аудиторию, то есть, по сути, получить смежный дополнительный бизнес. И это все происходит очень легко, мгновенно, готовые инструменты там, ну и так далее. При этом тебе не надо запариваться за подключение мастер, виза, эквайрингов, платежек париться со свифтами, париться с международными платежами и т.д. и т.п. Все происходит на смарт-контрактах, мгновенно, гарантированно, четко падает тебе на твой кошелек оплата. В общем, для экспертов это прямо колондай. Для тех, кто не понимает, в чем фишка, ребят, задумайтесь, много ли сейчас в мире различного рода экспертов. Которые чему-либо учат. Кто-то учит зарабатывать, кто-то учит психологии, кто-то учит, не знаю, там, соблазнять мужчин-женщин. Кто-то учит там, картошку выкапывать, котиков-кроликов разводить, подстригать. Без разницы, постоянно кто-то чему-то учит. Это огромная индустрия образования. И у этих у всех людей есть сегодня большая потребность. Это инструментарий и это самое главное ⁇ продвижение. Продвижение. Эксперты вкладывают огромные деньги в рекламу, проводят кучу вебинаров, делают автовебинары, делают воронки, постоянные прогревы, постоянные марафоны и все это, чтобы что-то в итоге продать. Представьте, теперь ты приходишь к этому эксперту и говоришь, дорогой эксперт, есть платформа, она может быть твоей за 5 копеек, очень дешево, один раз платишь, дальше ты получаешь полный функционал. Ты получаешь аудиторию, ты получаешь развитие твоего бренда, ты получаешь возможность проводить питчинги на эту аудиторию, выступать, презентовать свой курс, свою идею и так далее. Ты получаешь сумасшедший проф, профессиональный функционал для своего сообщества. При этом ты это можешь еще все монетизировать и заработать на этом деньги. Как вы думаете, какова вероятность, что эксперт скажет, блин, да, по-любому да? Если вы считаете так же, как и я, что да, здесь гарантировано, давайте семерочки в чатик, я вас, видите, смотрите, экономлю вам время, чтобы вы не писали там «да», просто семерочку тыкнули и побежали дальше». Ну а дальше мы поговорим о том, что Интегру будет развиваться постоянно, так как это ДАО, децентрализованная автономная организация, здесь все в одном месте будет собираться, все самое лучшее со всего мира, все решения принимает комьюнити Government. это люди, которых выбирают пользователи, каждый из вас может стать членом комьюнити Governmentа. Governmentа как правительство, как правительство, сообщества, да? Есть небольшой роудмап, сегодня мы обо всех продуктах платформы говорить с вами не будем, о том, какие продукты появятся еще на платформе в будущем, мы поговорим только о двух продуктах, их там сейчас готовится еще пять штук, о которых мы говорить не будем, а буквально в двух словах о том, что уже открыто, все остальное пока коммерческая информация. Итак, первое, это Integral лаунчпад. Лаунчпад это возможность получать доступ к самым перспективным, самым интересным мировым монеткам, токенам, монетам различных проектов до того, как они еще появятся на бирже. Есть такая штука, называется лаунчпад, это когда какая-то платформа предоставляет проектам доступ к своей аудитории, а этим проектам очень важно распределить их токены по чуть-чуть а, на каждого. Так называемые аллокации. Для тех, кто знает, что такое IPO, в IPO есть такая штука, называется аллокация. То есть, когда тебе дают право купить определенное маленькое количество там, акций да, в IPO. В а, криптомире это называется также аллокация. Тебе дают небольшое количество а, м -м, квоту да, купить токенов или монеток перспективного проекта до того, как он вышел на биржу. Но это же круто, получить доступ к таким токенам хотят все. И именно поэтому это а, очень востребованное направление, лаунчпады. И а, интегру это сообщество, это DAO, в котором огромное количество людей, и это количество постоянно растет. А как только платформа будет готова до того уровня, чтобы прийти к проектам крутым, как раз а, будет уже это вовремя, будет тогда, когда рынок будет растущий. И, ребят, это же настолько популярно, настолько выгодно, настолько круто. Именно поэтому DAO Government приняла решение делать Integro Launchpad. Едем дальше. Integro P2P, P2P обменник. Так как на Integro огромное количество пользователей, которые так или иначе связаны с криптой, а у этих у всех пользователей есть запрос менять крипту между криптой или крипту на фиат. Они для этого используют биржи, они для этого используют обменники. А так или иначе каждый день. Так если есть свое сообщество, есть люди, которым это надо, почему бы им не дать хороший крутой обменник, в котором они внутри между собой будут спокойненько меняться, пользоваться. Платформа будет выступать эскролом, гарантом сделки, чтобы никто никого не обманывал. И опять же с этого всего будет браться маленькая комиссия. А зачем все комиссии, я чуть-чуть позже объясню, потому что здесь есть очень вкусная штукенция в виде дефляционного DeFi токена, но об этом немножко позже. Еще раз, ребят, роудмап, развитие платформы дальше очень-очень обширный, там есть еще 5 продуктов, но о них сейчас говорить не будем. А поговорим мы о том, почему все это дело взлетает, за счет чего идет успех у платформы, за счет чего идет развитие быстрое и динамичное платформы, а есть своя собственная партнерская программа, причем она на смарт-контрактах и имеет две конфигурации. Итак, смотрите, есть платформа. Это объединение предпринимателей, экспертов и пользователей, потребителей. Для того, чтобы это все полетело, нужно, чтобы было много пользователей и нужно, чтобы было много экспертов и предпринимателей. В классическом бизнесе, Платформа должна выложить километр денег в рекламу, чтобы привлечь от них, чтобы привлечь от них и чтобы привлечь других, да, чтобы пригласить их всех на платформу. Но если эта платформа DAO, то есть она никому не принадлежит и принадлежит одновременно всем децентрализованная автономная организация, то кто будет вкладывать эти деньги в эту рекламу? Получается некому, так как нет выгоды приобретателя. А все комьюнити должно как-то сорганизоваться, скидываться. Нет, это, ребят, нехорошо. Была сделана другая идея. Комьюнити government придумал классную штукенцию. Сделать партнерскую программу на смарт-контрактах. То есть нельзя поменять условия. Нельзя кого-то обмануть. Все начисления, выплаты происходят мгновенно, сразу же на ваш блокчейн-кошелек. Вся партнерка привязана намертво, сделан аудит и с этим уже ничего нельзя сделать, она вечная. Именно поэтому мы ее называем вечная партнерская программа. Что очень круто, она сделана очень, с одной стороны, простой, чтобы не отпугивать экспертов, чтобы это не пахло сетевухой, пирамидой или еще что-то. Это всего лишь одноуровневая и двухуровневая партнерская программа. Но в ней есть очень хитрая особенность а, репокупок, да, репотребления. А, и за счет этого есть заработок с построения команды, очень вкусный, очень серьезный. То есть, с одной стороны, здесь очень серьезные условия для того, чтобы зарабатывать очень большие деньги с другой стороны это не пугает а, обычный мир бизнеса который не любит сетевуху и именно поэтому здесь никакой сетевухой даже не пахнет но ну, смотрите одноуровневая и двухуровневая партнерская программа по-моему это сегодня но ну, просто сплошь и рядом встречается да самое вкусное у этого всего что выплаты в этой партнерской программе происходят мгновенно и сразу на твой блокчейн кошелек обмануть невозможно все моментально все прозрачно это сделано для того, чтобы DAO могло жить собственной жизнью. Когда выгодно и экспертам, и потребителям, и предпринимателям. Всем это все выгодно, именно поэтому оно и спокойненько живет своей жизнью и развивается. При этом это все работает в токене, который называется токен RU, а RU от кенгуру, да, в мире сокращенно кенгуру зовут кенгурушечка, это как бы RU. Да, в русском языке это кенгурушка, или там кенгурушечка, или как еще, напишите в чат, как можно ласкательно обозвать кенгуру, да. А ru это вот уменьшительно ласкательное от кенгуру, это токен, который является DeFi, то есть это децентрализованные финансы, он обеспечен обалденной ликвидностью. То есть есть пул ликвидности, в котором километр денег очень много. И эти деньги обеспечивают деньги USDT. Да? Мы с вами привыкли, уже те, кто привыкли, USDT называть деньгами. Это криптовалюта, привязанная к доллару еще раз. Да? То есть в пуле лежит и токен RU и USDT. Если ты в этот пул отправляешь токен, то пул в тебя отправит USDT. Если ты в пул отправляешь USDT, то пул в тебя отправит токен. Это все децентрализовано. Это DEX, децентрализованный exchange. Пул ликвидности на PancakeSwap. Это самая известная и крутая децентрализованная биржа о блокчейне Binance Smart Chain. Соответственно, что значит гарантированная ликвидность? Это значит, что хочешь ты или не хочешь ты, твой токен мгновенно может быть обменен на USDT, а USDT может быть на токен. Это и дает тебе гарантию ликвидности. Это очень круто. Но самое главное, что он дефляционный. Что значит дефляционный? Есть инфляция, когда чего-то становится больше, а есть дефляция, когда чего-то становится меньше. Каждый раз, на каждой а, транзакции на платформе, при каждой покупке образования, продуктов, а, чего-либо на платформе при каждой транзакции, часть токенов, обычно это 8%, сжигается навсегда. Ну вот смотрите, когда токен RU был выпущен в свет, его был 21 миллион штук. Прям как биткоина, магическое число, да? 21 миллион. Сегодня его уже осталось меньше 15 миллионов. Сжигание идет постоянное. Постоянное. Каждый день этого токена становится меньше. Смотрите, как устроен DeFi. Кто-то приходит, покупает токен, выменивает. Да, он кладет USDT в пул. USDT лежит в пуле, никто забрать не может. Берет оттуда токен. В этот момент цена на токен выросла, потому что в пуле токенов стало меньше, а USDT больше. Если этот кто-то принесет токен назад и заберет оттуда USDT, то цена опять упадет, потому что токенов стало больше, а USDT чуть-чуть меньше. Соответственно, каждый раз, когда кто-то приносит USDT в пул и забирает оттуда токен, цена на токен растет. И хорошо бы, чтобы этот кто-то не принес свои токены назад. Сжег их, уничтожил. Но мы же с вами понимаем, что никто не хочет сжечь свои деньги, да? А смарт-контракт хочет. Ему все равно. Он не умеет эмоционировать. Он даже не знает, что он делает, потому что в нем просто написано. Часть транзакции 8% уничтожить. Соответственно, кто-то пришел, взял токены за живые USDT. За живые. Получил токены. Оплатил ими что-то на платформе. Получил это что-то. В этот момент часть токенов была уничтожена навсегда. Их больше никто не сможет принести назад. И именно... Прошу прощения, именно это является прямо ключевой термоядерной особенностью этого токена. То, что он ликвидный, легко меняется туда-обратно. И то, что он подкреплен живым бизнесом, и то, что каждая транзакция уничтожает часть токенов. Это множитель партнерской программы. Сейчас объясню почему. Ну и давайте быстренько пробежимся по партнерской программе. Первое. Вы будете получать мгновенное вознаграждение за рекомендацию пользователя. Если по вашей рекомендации у платформы появляется новый пользователь, от стоимости уровня на платформе, который себе этот пользователь выбрал, вы получаете до 80%, причем мгновенно, на ваш личный кошелек в токенах RU, которые вы можете тут же обменять на USDT или подержать подольше, потому что, ну, вы же понимаете, они же сгорают, это, это же их меньше, в мире это становится, да? Следующее. Вы получать будете мгновенное вознаграждение за рекомендацию экспертов и продавцов. 2% от всех продаж экспертов, вот представьте, вы порекомендовали платформе Эксперта. Эксперт продает на платформе свое обучение. Каждый раз, когда он будет продавать какой-то курс, который у него был, или который он напишет через год, через два, через пять лет, без разницы, если он продал какой-то курс, 2% смарт-контракт автоматически отщелкнет тебе на твой личный кошелек. И здесь знаете, что самое главное? Не потерять ключи к своему кошельку. Это единственная опасность. Потому что во всем остальном никто у вас ничего забрать не может. На этом партнерская программа не останавливается. Вы будете получать 5% в среднем за продажу товаров и услуг на маркетплейсе. То есть, если по вашей рекомендации на платформу пришел пользователь, вы заработали до 80% от стоимости то, что он зашел на платформу. Дальше. Он пошел на маркетплейс через год, через два, через пять, без разницы. Что-то там для себя приобрел. Так вот, от стоимости этого чего-то там 5% прилетит мгновенно вам на кошелек. Как круто будет, если этот пользователь приобрел что-то у эксперта, которого привели тоже вы. 2% от эксперта, 5% от пользователя, 7% приятно. А представьте, если их много этих пользователей, этих экспертов, да? Дальше, вы будете получать еще 5% за рекомендацию консультации. То есть, если по вашей рекомендации пришел какой-то пользователь, и однажды он возьмет консультацию каких-то экспертов, за стоимость этой консультации 5% приедет вам. Что самое приятное? Я уже вам говорил, что расчеты идут в токенах.ру, и вы сейчас поймете, в чем здесь максимальная приятность. Давайте разберем пример. Допустим, вы заработали 100 долларов на платформе. То есть по вашей рекомендации были какие-то куплены товары, услуги на платформе, люди купили доступ к платформе, да, и вы заработали 100 долларов. Выплата идет по курсу на тот момент, который, в который момент произошла транзакция, да, система смотрит, сколько стоит курс сколько курс токена ру к USDT и по этому курсу начисляет вам токены. Допустим, если цена токена 30 центов в этот момент, да, вы зарабатываете 333 токена ру. Если цена токена а, доллар, вы зарабатываете всего лишь 100 токенов. Да? То есть 100 долларов по одному доллару 100 токенов. Если цена токена 10 долларов, вы зарабатываете всего лишь 10 токенов. А теперь давайте представим, что вы заработали свои токены. И сразу не побежали их продавать. а Решили немножко придержать. И придержали вы их до тех пор, когда цена токена станет 10 долларов. Ну, вот, пофантазируем, да? Соответственно, если вы заработали, и токен стоил 10 долларов, и вот он сразу 10 долларов, вы 100 долларов заработали, 100 долларов у вас получилось в итоге. Но если вы продержали токены, которые, когда стоил доллар токен, вы заработали 100 токенов, и когда вы дождались, что токен стал стоить 10 долларов, это уже тысяча. А если вы сделали это, когда токен стоил 30 центов, дождались того момента, когда токен стал стоить 10 долларов, то ваши 100 долларов превратились в 3300 долларов. Действовать надо быстро, чем дешевле токен, тем быстрее надо делать партнерку, тем больше надо зарабатывать этих токенов, потому что с каждой транзакцией токены растут. Людей на платформе становится все больше, больше и больше, а токенов на платформе становится все меньше, меньше, меньше. Не на платформе, а в мире вообще. Соответственно, спрос растет, предложение падает. Что происходит с ценой? Напишите в чат, ребят, как вы думаете, что с ценой происходит, да? Ну а мы едем дальше, ребят, токенru это не только платежная штука на платформе, это еще и DeFi, мы уже с вами проговорили, децентрализованные финансы, а значит, если вы возьмете токенru добавите к нему USDT, положите это на фарминг, мы потом расскажем, что это все значит, если для вас это матерные слова, вам тем более надо на платформу, потому что на платформе есть классное обучение по крипте, чтобы разбираться во всем этом. Дальше вы застыкируете свои LP токены, токены ликвидности, ликвидите провайдер, да, LP, за то, что вы, в общем по-русски, предоставили ликвидность, то есть свои токены и свои USDT для того, чтобы люди могли ими менять, продавать туда-сюда, обратно. А вы в этот момент, за то, что их заморозили на какое-то время, будете зарабатывать до 10% от продаж, всех продаж на платформе. То есть каждый раз, когда на платформе происходит какая-то продажа, до 10% процентов берется, отщелкивается и распределяется между всеми людьми, которые предоставили ликвидность. Дальше. Каждый раз, когда на обменном пуле, на Свапе происходят обмены туда и обратно. То есть кто-то принес токены РУ, забрал USDT, кто-то принес USDT, забрал токены RU. В этот момент этот кто-то всегда платит 0,3% комиссию, из которой 0,05% забирает панкейк, все остальное, то есть 0,025% отходит вам, то есть тем, кто положил ликвидность. В децентрализованных финансах это все приколочено намертво, абсолютно прозрачно, поменять условия нельзя, работает самостоятельно и изменить эти условия не может уже вообще никто в мире. По сути, ты становишься совладельцем бизнеса. Ну, вот это юридически, наверное, неправильно, да? Но с точки зрения логики, да? Ты положил ликвидность и зарабатываешь от того, что делает бизнес. Ты зарабатываешь его в токенах, которых становится в этом мире все меньше, меньше, меньше, меньше с каждой транзакцией. Как только тебе надоедает это, ты вытаскиваешь свою ликвидность и идешь по своим делам. Все. Все очень легко, все очень четко. И опять самое главное, не потерять доступ к этому кошельку. Итак, ребят, мы с вами поговорили очень поверхностно о платформе, потому что на платформе гораздо больше всего. Здесь не только доступ к уникальным активам, доступ к классному образованию. У этого всего создан и сделан абсолютно четкий прозрачный аудит доступ к токенам, к консалтингу, к обучению, к уникальной токеномике, DeFi, вечная партнерская программа, очень вкусная, жирная партнерская программа, обалденная комьюнити, вместе путешествуем, отдыхаем, развиваемся. И это вот все, как вы думаете, сколько это может стоить? Ребят, напишите в чат, вот. представьте, тебе говорят, приходи, получи доступ к вечному обучению. Заплати за это один раз, а потом тебе будут платить за это все. У тебя появляется куча возможностей. И чем больше, чем дальше, тем возможностей будет больше. А доступ к, это, к этому платишь всего лишь один раз. Ребят, ни за что не угадайте. Потому что это всего лишь 30 долларов. Всего лишь 30 долларов. Причем оплата происходит в токенах RU по курсу на ту секунду, когда вы делаете эту транзакцию. Ребят, за 30 долларов получить вечный доступ к платформе, которая тебе будет платить за твое образование, в которой есть обалденная партнерка, очень вкусные продукты, которая работает так, что это децентрализованная автономная организация, в которой ты, по сути, собственник этой платформы, и ты можешь даже принимать решения путем голосования и участвования во всей жизни платформы. 30 долларов один раз. Стоит ли это того? На мой взгляд, это стоит в разы, в разы больше. Но у вас, как всегда, есть выбор. Как всегда. Либо остаться там, где вы есть, пойти искать себе какие-то проекты, какие-то ICO, IDO, IPO и прочее. А искать какие-то бизнесы, куда вложить денег, где найти какую-то классную возможность что-то изменить в своей жизни. Или прямо сейчас, прямо здесь, за 5 минут получить себе доступ к вечной обучающей платформе, в которой тебе за это будут платить, и у тебя есть куча возможностей построить бизнес вместе с этой децентрализованной автономной организацией. И это за 30 долларов. Выбирайте, ребят. Ну а сейчас давайте быстренько пробежимся по самым часто задаваемым вопросам. Итак, первое, где продается токенru как быстро я его могу продать и купить? Как быстро, я уже отвечал во время нашей сегодня презентации. А мгновенно, по сути, продается он на Pancake Swap. это децентрализованная биржа, самая известная биржа в блокчейне Binance Smart Chain. Она абсолютно надежна, прозрачна, и ей сегодня доверяют прям миллионы. Почему Token RU интересен пользователям, инвесторам и предпринимателям? Здесь все очень просто. Он дефляционный, то есть его становится все меньше, меньше и меньше, а значит это очень ценный актив. Он DeFi, децентрализованные финансы, а значит он ликвиден, его очень легко можно обменять в одну и в другую сторону. Инвесторам здесь все понятно, предпринимателям, когда я получаю вознаграждение в ликвидной дефляционной монете, мне прямо очень хорошо. Я понимаю, что остальные тоже в ней получают вознаграждение. Я понимаю, что я не один хитроумный, который хочет подпридержать ее. Ее все хотят подпридержать. А чем больше людей хотят подпридержать, в том числе и пользователей, тем меньше предложения остается на рынке. Соответственно, сжигание, ликвидность и уменьшение предложения на рынке это дает максимальную востребованность и перспективность этого монеты. Я думаю, что здесь не надо быть 7 пядей в лбу для того, чтобы понять, насколько это круто. Дальше. Что обеспечивает аудит и кем он был сделан? Аудит был сделан международной очень серьезной организацией, которая называется HashEx. Ребята делают аудиты с 2017 года, занимаются смарт-контрактами, разработкой их. Очень профессиональная компания, сделала полностью аудит. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, что нет бэкдоров, чтобы разработчики себе не оставили возможность что-то где-то украсть или сломать. Что хакерам нет дыр, чтобы они не могли залезть и что-то где-то сломать. Что это надежно, безопасно и безопасно и от команды, и от хакеров. И самое главное, что то, что заявлено да, вслух, оно там внутри в смарт-контрактах и написано, и с этим сделать уже ничего нельзя. В общем, это нам с вами всем дает какие-то гарантии безопасности. Так принято в этом мире, когда а, кто-то что-то заявляет, откуда мы с вами знаем, что разработчики заявили правду или нет. Вот смарт-контракты э, смарт должны работать вот так и вот так. Откуда мы знаем, так это или нет. Так вот, аудит как раз и показывает, что это так. Дальше. Есть такой вопрос распространенный. Блин, ребята, очень интересно, но ничего не понятно. Смогу ли я разобраться? Ребят, именно для этого на платформе есть обучение и по крипте, и по самой платформе, и по тому, как делать бизнес на платформе, и по тому, как учиться. Все это здесь есть. Вы практически ничем не рискуете. Да я бы сказал, ничем. Вы за 30 долларов получаете в миллион раз больше ценности, чем стоят эти 30 долларов. Дальше, для чего на платформе есть партнерская программа? Я уже немножко об этом ответил. Платформа без партнерки сама по себе развиваться не смогла бы. Нужно было бы вкладывать бешеные деньги в рекламу. Тогда нельзя было бы сделать такую дешевую стоимость 30 долларов. Если бы э, надо было бы вкладывать деньги в рекламу, значит был бы какой-то единый владелец. Был бы единый владелец. Ни мне, ни вам, никому это было бы так неинтересно. Здесь как раз вся фишка в том, как у биткоина. Никто не знает чье. Живет своей жизнью. Сделан аудит для того, чтобы подтвердить, что оно действительно живет своей жизнью и живет именно так. В этом и есть плюс. А партнерка, она двигатель. Без нее не полетела бы а партнерка прозрачная настолько что каждую транзакцию можно отследить дальше как зарегистрироваться и начать этим пользоваться все очень просто. Возьмите инструкцию того, кто вам дал доступ на эту презентацию. И по инструкции шаг за шагом все очень просто. Если вам будет казаться сложно, просто прочитайте внимательно каждый пункт. И у вас все получится и ничего в этом сложного не будет. Один раз зарегистрировался, дальше пользуешься всю жизнь. Опять самое главное, что? Не потерять доступ к своему кошельку. Правильно. Почему это DAO и что мне это дает? Дау вам всем, нам всем дает гарантию того, что нету единого владельца, у которого однажды сорвет крышу, он поругается с, со собственниками или что-нибудь где-нибудь, какую-нибудь дичь сотворит и все рухнет. Не-не-не, дау дает развитие. Чем больше людей, знаете, как open source, когда все люди работают над программой какой-то, да, когда все привносят свои мозги, свои идеи. Каждый пользователь этой платформы понимает, что она его. Чем больше вы пользуетесь этой платформой, чем больше вы ее развиваете, экспертов приводите или пользователей, тем дороже ваши же токены. Соответственно, каждому здесь выгодно понимать, что это его, именно поэтому это DAO. А если партнерская программа вечная, можно ли ее передать по наследству? Не просто по наследству, вы берете ключи от своего Metamask кошелька или от любого, ну короче от блокчейн кошелька, да, ключи это сид фраза, ваша мнемоническая фраза, вы берете эту фразу, отдаете другому человеку, это может быть, там, не знаю, какой-то нотариальную доверенность или еще вы как-то делаете, просто отдаете человеку и этот человек становится владельцем вашего бизнеса, все, 5 секунд, это блокчейн и в этом бешеная польза, в этом сумасшедший плюс, да. Почему экспертов, продуктов, услуг на платформе будет становиться все больше и больше? Все очень просто. Каждый человек, который есть на этой платформе, заинтересован в том, чтобы на платформе появились новые эксперты. Как только появляется новый эксперт, этот человек начинает получать 2% от всех его продаж. Соответственно, кто бы из вас хотел чтобы от вашей рекомендации на платформе появились новые эксперты, новые предприниматели, которые внесут свои услуги, свои продукты. Кто бы из вас хотел, чтобы ваших пользователей было больше, чтобы потом всю жизнь с этого иметь деньги? Ну-ка, ребятки, плюсик в чат, кто уже представил себе какого-то эксперта, кто чему-то где-то учит. «М -м, этот человек чему-то учит, дай-ка я его приглашу на платформу. А вот сейчас количество плюсиков говорит о том, что экспертов на платформе будет становиться все больше, больше, больше и больше, да? Ну и, ребят, самый, наверное, главный мой для, для вас сегодня месседж, это действовать надо быстро, действовать нужно прямо сейчас. Потому что, вспомните тот слайд, да, что когда токен дорожает, вы можете добывать этих токенов все меньше, меньше и меньше. Люди, которые, чем раньше вы начнете учиться на платформе, чем раньше вы начнете строить партнерку, делать бизнес на платформе, тем больше токенов вы сможете зарабатывать за каждое свое, свое действие. А значит, тем выгоднее вам. Как говорится, имеющие мозги, да услышали, здесь все очень просто, все очень понятно. Если вам кажется, что что-то сложно, что-то непонятно, нужно быстрее действовать для того, чтобы в этом разобраться, потому что мир уже Поменялся. Сегодня все понимают, что блокчейн технологий это будущее, а для нас с вами это настоящее. Добро пожаловать на платформу Интегра. Увидимся с вами на наших обучениях, на моих курсах на платформе. Ну и вместе сделаем глобальное великое дело. Дело DAO Интегра.